Get them. Это маленькая собака, а вещи здоровые. Вот теперь представьте, гиря 24 килограмма, вас минули. Вы ее должны поймать и остановиться. Мы ездили под Питер, показательные И там в дресс-прессу. И я падал. И мужчина говорит, "Так вы специально падаете. Я специально. Не хотите попробовать? Она его два раза, собака атаковала, два раза его уродила, сбила с ног. Он устояние не смог. Ясно? Ясно. Сейчас покажем. Опять. Я сейчас собачку палочкой немножко, скажем так, постучу. Это не значит, что я ее бью. Это что значит? Она готова бороться за хозяина. Она готова противостоять, скажем так, плохим людям. Ясно? Ясно. Я готов. Собака точно так же, если не будет рукава, ей скажут, она пойдет просто в корпус. Вот. Татьяна, безоружила меня. Какой? Теперь мы пошли куда? В полицию повели меня, да? Нарушители. нарушителя. Что собака делает? Смотрит. Ага, -а, меня ведет. И что говорит? Ну, ты попробуй победить. Так, давайте, отвлеките, я убегу. Да? Не получилось убежать? Точно? А что у вас пришли? <шиф манату> это будет больно, А, да, у это... со... ваш... а что, что у вас, за <шиф> штаны? А что у, со... что не у вас, за штаны такие? А это, чтобы меня не поцарапали. Редом.